Что стоит за этим знаком? За этим знаком обычная Курская поликлиника номер 3. И по-настоящему современное оборудование, благодаря которому медики оказывают реальную помощь, доступно и качественно. Все это сделал возможным национальный проект здравоохранения. То, что важно здесь и сейчас.